Мы приехали на озеро туз это черное озеро с грязной водой но здесь есть грязи которыми мажут суставы спину и вода в нем настолько насыщена солью концентрированная что в ней не тонешь вон посмотрите плавают ну-ка подними ноги и руки Че, тонешь что ли вон видите попробуем правда Холодная она. Держи, держи. Не перевернулся. Переворачивает и всё. Хотя, казалось бы, наоборот, должен пузом кверку плавать. Налево вообще-то переворачивает и все, хоть-то треснет. Ну смотри, действительно, Настя, ну а чё? о то говоришь? Так, еще отでは, раз, ну-ка, сейчас я вот так вот не могу. ты расслабься, ты не расслабляешься. Вот, смотри. Все, все, расслабился. Мы лечим суставы и, что там еще? Ну, в общем, лечимся. Не знаю, помогает или нет, но все мажутся, мы тоже. След цивилизации помаж. Так, вот смотрите, достал короче, грязь лечебную. По блату. Мажемся вот. Суставы намазали, спину она у меня постоянно болит. Вот. Короче, сейчас еще коленки. Запах у нее, знаете, как из канализации. Сероводородом пахнет, это грязь. Так, ну все, вот я думаю, достаточно. А то, знаете, за 25 лет работы уже все побаливает. Мы ополоснемся здесь, а потом уже в душ пойдем. У кого есть лишний вес и подкожный жир, мажешь его, и он там сгорает от, этого, от этой грязи. Ты, короче, похудевший приедешь с этого озера. Все, сейчас на солнышке маленько обсохнем. Грязь подсохнет, и потом окунемся в озере. Забыл сказать, да, смотрите, 250 рублей на один день. Как тут люди с палатками приезжают, я не знаю. Да мне особо, знаете, даже не интересно. Я тут оставаться с палаткой не буду. Короче, в эти 250 рублей еще входит там душ есть. Я туда сходил, посмотрел, там вода в нем есть. Мы в озере потом искупаемся, грязь смоем и пойдем в душике ополоснемся, чтобы коркой соли не покрыться. Вот, в общем-то, такое озеро, посмотрите. Там палаточный лагерь. Там с той стороны тоже далеко, правда, Ну, видать, тоже палатки стоят. Там даже домики есть. С правой стороны тоже палаточный городок. Ну и там тоже душ есть, все то же самое. Ну, короче, вот так вот. Второй день у нас вот такой. Шира, туз, а завтра что-нибудь еще придумаем. Ну вот, обсох. Пойду обмываться. Вы знаете, вот я не... Вот, есть тут такой эффект от этой грязи, что ты намазался, постоял, грязь присохла, и она до конца не смывается, пока уже дома конкретно в душе в домике не помоешься. Да, я отмылся. Чего вы не можете отмыться? Все, у меня все чисто. Ну Да, посмотри спину. Я спину только единственную не отмыл. Все, Ну, она правда, видимо, когда откисла, лучше отмывать. Ее ну, надо откиснуть, надо. Ну все. Ну тут все промыл. Да. Ну все. А ну, пошли? можно. Пошли. Видели, да, вот как грязь. То есть, когда ты зашел, прям сухую начал тереть и выскочил, она не отмывается. Нужно в этой сухой грязи поплавать в озере, чтобы она откисла. Посмотрите, все, вот у меня отмылось. Я не знаю, как вы не могли отмыться. Вот у меня все чисто. Вот я здесь, единственное, я здесь не промыл. Вот. А так, все, вот что было, нигде черноты не осталось. Вот, потер не хорошенько. Ну-ка дай-ка я тебе маленько. Все, не надо, Я сейчас поплаваю еще маленько, Соли надо Ну ладно, мы пошли. Так, подожди. Тут про озеро я сказал все. Вы, наверное, обратили внимание, да, вот сегодня, воскресенье, мы были на Шира на озере, где народу, там, ну, можно сказать, яблоку негде упасть, и здесь. То есть сюда люди едут целенаправленно вот лечиться. Суставчики, спину, вообще подышать вот этим. Тут вообще ну, прямо вот на губах соль чувствуется, когда Оттуда ветер дует, и воздух, короче, насыщенный солью. Озеро, видели, да, вот. Я уже научился держаться тут на этом озере. А то меня все переворачивало, то налево, то направо. О, руки раскинул, и все. И не бултыхаясь оттуда-сюда. Вот, вода концентрирована. не тонет. Короче, про это озеро все. Кто хочет полечиться конкретно, Приезжайте сюда. Здесь очень хорошее место. Мне понравилось. Правда, запах. Ну ничего, к запаху быстро привыкаешь. Все, на сегодня. Видите, еще такая небольшая вставочка с озера Туз будет. Нашли, короче, халяву. Проехали там. Брошенная база. Кто-то, видать. Обгородился. А потом не покатил бизнес. И получается, все брошено. Там какие-то добрые люди, в забор. Ну, порвали сетку эту веревку и то есть тут можно бесплатно заезжать в этом месте грязь такая как маленькая голубая даже в прошлый раз мы вон там отдыхали там будка заезд 250 рублей но там грязь вообще черная прям и мы слышали люди говорили что где-то здесь есть на тусе голубая грязь ну вот она в этом месте получается вон они эти домики как ориентир Увидите, заезжайте сюда лучше бесплатно, не платите этим крахобором, оккупантом. Тут мосточек есть.